терминатор темные судьбы и хотел пару слов да об этом сказать фильм вообще я бы разделил на две составляющие это такая драматургическая составляющая и такая экшен составляющая. если говорить об экшене то это отлично сделанная штука да прекрасный прекрасный в этом смысле фильм все очень ловко, очень хорошо смотрится, очень напряженно. Меня, как зрителя, получается погрузить в эту ситуацию, в этот мир, в, этот, в эту атмосферу. Да? И я переживаю за, за героев. Вот. Тут, собственно, особенно говорить нечего. Да? Это надо смотреть и смотреть скорее на экране. Если вы поклонник какого-нибудь, ну, например, второго «Терминатора», даже не на пример, а вот второго именно вы поклонник тогда вам скорее всего это понравится, да? Вот не уверен, что эффект будет высокого такого же качества, если вы будете смотреть на телевизионном экране, это как-то ну, не факт. Но на экране кинотеатра это все очень очень мощно. Про драматургию, ну тут, конечно, все сильно слабже, хуже и вообще очень Кисло. Ну, начнем с того, что они... Сейчас будут спойлеры, поэтому, если вам вдруг хочется посмотреть и без спойлеров, лучше выключайте сразу. и Смотрите, они убивают Джона Коннора. И это отличный прием. На самом деле, тащить этого уже не живого Джона Коннора из серии в серию, в серию уже прям сил не было на него смотреть. И правильно они его сделали, что они его грохнули, как бы развернули историю таким образом, что Скайнет не не возник, да, не получился Skynet, не, не случилась этой истории, но э, случилась история э, другая, да, похожая, то есть возник другой искусственный интеллект, ну не возник его создали, который тоже, ну, про, по сути, это та же история просто с другими названиями и есть другой лидер сопротивления, который возникает, который приезжает, прилетает убить робот, присылает также защитника этого лидера и по сути это в общем пересказ в общем, той же хреновины, которую уже сколько раз пересказывали, ну два точно, да и как в остальных, в принципе в Генезисе тоже присылают и тех. в общем не суть, не в этом суть. В чем главная проблема? На мой взгляд, главная проблема в том, что эта история немножечко уже поднадоела. И я, честно говоря, когда Джона Коннора убили и пошла вот этот телега, подумал, что они сделают такой очень ну, хороший мне казался ход и очевидным, да, с гибелью лидера сопротивления вот этого, которого охраняют, но этот лидер сопротивления гибнет, но не гибнет лидер сопротивления, да, гибнет конкретный. То есть суть в том, что лидер все равно возникнет, да, все равно человечество будет стремиться к свободе, да, к, э, э, к независимости, да, и, и не имеет значения, по сути, кто в конкретную минуту лидер сопротивления. Но они этого не сделали, они продолжают тянуть э, лидера сопротивления, спасая его всячески, Странно мне всегда кажется, когда вот эта вот атмосфера внутри этого фильма игнорирует Маскуль, да, ну вот в третьей, в третьей, не знаю, в какой, в Генезисе героиня, когда запирает Джона Коннора, она его узнает, но пытается вспомнить его имя, говорит, ты же как, Джон Коннор, ну как-то странно, что она в каком-то лохматом году не знает про фильм «Терминатор». То есть фильм «Терминатор» игнорирует сам себя. Но это не то, чтобы прям мощная штука, претензия, но, в общем, мне кажется, это сомнительно. Мне, мне, мне хотелось бы, чтобы они как-то это по, поиронизировали, что на этот счет. Но вообще, вот такой иронии не хватает, конечно, здорового этому э, проекту, этому фильму. Э -э, очень странная история с роботом, который, исполнив задание, убив э, Джона Коннора, Остался, и тут начались какие-то моральные, моральные изменения, он растил сына, завел семью. Ну, как-то мне все это, конечно, не показалось умным, если честно. Про актеров играют актеры так себе, средненько. а Одна актриса прям классная, мне понравилась, она играет этого солдата, пристального защищать э, вот этого нового лидера сопротивления, но Арнольд Шварцнегер, Лиза Гамильтон, Гамильтон, да, Хамильтон, а, Сара Коннор, э, героиня Сара Коннор, они, конечно, очень слабенько все играют, и главная героиня, лидер сопротивления, нет в ней этой харизмы, нет этой мощи, вот тот мальчишка с э, второго терминатора, все же в нем была такая харизматичность, да, некая, Такая э, какая-то сопротивлялка у него такая была большая, ему не нравилась система, ему, ему хотелось быть против, да, и как бы чувствовался за ним такой, такая сила. Эта девочка такая вся, э, такая вся прям девочка. Ну и, конечно, это очень феминистское кино, потому что все героини и девушки, и они все спасает мир и только одна сволочь это главный робот он конечно этот мужчина главный паразит остальные все большие молодцы тетеньки спасающие мир вот так что это феминисткам должно понравиться все подписывайтесь на канал ставьте лайки и пока